Привет, любители психотерапии! Вы когда-нибудь переживали период времени, когда вам просто все время было так грустно и мрачно? Это нормально расстраиваться, чувствовать себя одиноким или подавленным, когда мы сталкиваемся с определенными событиями, меняющими нашу жизнь. Однако, когда эти симптомы становятся постоянными и непреодолимыми и начинают влиять на ваш распорядок дня, это может начать мешать вам вести нормальную, здоровую жизнь. Хотя вы можете думать, что люди, страдающие депрессией, все время плачут и грустят, это не обязательно так. У разных людей могут проявляться разные симптомы. Итак, чтобы разобраться в том, как депрессия может проявляться в поведении и настроении людей, вот 10 способов, которыми депрессия проявляется в нас. Но прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не предназначено для замены профессиональной диагностики. Если вы подозреваете, что у вас может быть депрессия или какое-либо психическое заболевание, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. Хорошо, давайте начнем. Номер один – подавленное настроение почти каждый день. Вы когда-нибудь замечали резкие перемены в поведении и настроении вашего любимого человека? Возможно, раньше они были по-настоящему счастливыми и жизнерадостными, но сейчас стали более плаксивыми и мрачными. Чувство печали, пустоты и безнадежности является одним из диагностических критериев, перечисленных в DM5. Люди, которые испытывают такое плохое настроение почти каждый день, в течение двух недель или более, были бы классифицированы как страдающие тяжелой депрессией. Номер два. Снижение интереса или удовольствия ко всем или почти ко всем видам деятельности. Был ли у вас когда-нибудь друг, который начал избегать хобби или занятий, которыми вам раньше нравилось заниматься вместе? Если это так, то они могут испытывать ангидонию. Это переживание внезапной потери интереса или удовольствия от занятий, которыми они раньше наслаждались. Ангидония также является одним из явных признаков депрессии. Номер три – значительная потеря или увеличение веса. Заметили ли вы, что ваш друг значительно похудел с тех пор, как вы видели его в последний раз? Может быть вероятность того, что они испытывают депрессию. Депрессия может повлиять на режим питания человека, заставляя его либо терять, либо набирать значительный вес. Вы можете задаться вопросом, насколько сильно изменится вес, будет рассматриваться как относящийся к делу. Что же, согласно одному из критериев серьезных депрессивных расстройств в DM5, изменение веса более чем на 5% за месяц является значительным. Номер 4. Снижение или повышение аппетита почти каждый день. Вы начали замечать, что у вашего любимого человека пропал аппетит? По словам доктора Гэри Кеннеди, директора отделения гериатрической психиатрии медицинского центра Монтефиоре в Бронксе, штат Нью-Йорк, люди с депрессией теряют как энергию, так и интерес, и это включает в себя потери интереса к еде. Они могут потерять интерес к приготовлению пищи или не хватает энергии для приготовления пищи. В то же время тошнота также является симптомом депрессии и может быть причиной потери аппетита. Аналогичным образом, Дебра Джей Джонстон, которая работает в Центре лечения расстройств пищевого поведения в Викинбурге, штат Аризона, заявила, что депрессия также может привести к эмоциональному перееданию – обычному событию, при котором потребность в еде связана не с физическим голодом, а с реакцией на эмоциональный голод. Когда пациенты едят в ответ на свои эмоции, еда успокаивает их, поскольку она изменяет химический баланс в мозге. Это создает ощущение сытости, это более комфортно, чем на пустой желудок, и может помочь улучшить их настроение благодаря позитивной ассоциации с более счастливыми временами. Номер пять. Бессонница или гиперсомния. Есть ли у них проблемы с засыпанием? Несмотря на усталость, им все равно может быть трудно заснуть. Это состояние известно как бессонница. С другой стороны, они также могут обнаружить, что чрезмерно спят в течение дня, что является состоянием, известным как гиперсомния. Как гиперсомния, так и бессонница являются нарушениями сна, которые характеризуются нарушением нормального режима сна, и это может быть симптомом депрессии. Номер 6. Психомоторное возбуждение или заторможенность. Иногда депрессия также может проявляться в замедлении или потере спонтанных движений. Возможно, у них стал безжизненный цвет лица, или у них нет эмоционального выражения. Это известно как «психомоторная задержка». С другой стороны, существует психомоторное возбуждение, которое является противоположной стороной спектра. Это может принимать различные формы и обычно включает повторяющиеся бесцельные или непреднамеренные движения и поведения. Номер семь. Усталость или потеря энергии. Они все время устают? Депрессия может заставить человека постоянно чувствовать усталость и недостаток энергии. Эта усталость и истощение могут привести к тому, что они отменят все свои планы с друзьями и останутся в постели на весь день. Номер восемь. Чувство никчемности, чрезмерной или неуместной вины. Как они относятся к себе? Человек, который испытывает депрессию, может чувствовать себя никчемным или испытывать чрезмерное или неуместное чувство вины. Они могут быть чрезмерно критичны и внутренне принижать себя всякий раз, когда им не удается выполнить задачу или оправдать их собственные ожидания. Это, в свою очередь, может еще больше снизить их самооценку и усугубить симптомы депрессии. Номер девять. Снижение способности думать и концентрироваться. Кажется, у них проблемы с концентрацией внимания? Еще одним распространенным симптомом депрессии является снижение способности мыслить и концентрироваться. Из-за множества негативных мыслей в их голове, это может в конечном итоге ощущаться как своего рода внутренний шум, который нарушает и ухудшает их мышление и концентрацию. Это может в конечном итоге повлиять на их способность выполнять задания или затруднить выполнение заданий и работу. И номер 10 – повторяющиеся мысли о смерти или мысли о самоубийстве. Иногда депрессия, которая остается без внимания или усугубляется со временем, приводит к мыслям о самоубийстве. Люди, страдающие тяжелой депрессией, могут думать о смерти и искать способы покончить со своей жизнью. Они могут говорить что-то вроде «было бы лучше, если бы меня здесь не было», или участвовать в рискованном и опасном поведении, например, проехать на красный свет. Если у вас или у кого-то из ваших знакомых появятся какие-либо из этих предупреждающих признаков, пожалуйста, позвоните на местную горячую линию по вопросам самоубийств, немедленно обратитесь к специалисту в области психического здоровья или обратитесь в отделение неотложной помощи. Замечали ли вы эти признаки у себя или у кого-то из ваших знакомых? Не забывайте обращаться за помощью, если сможете, и помните, что вы не одиноки.